Иду домой я так спешу Самогонный аппарат запустить хочу Буду делать виски, водку, Сэм Мне в этом поможет дядя Сэм Дядя Сэм, дядя Сэм Избавит меня от многих проблем Включу аппарат, брагу залью Ароматную жидкость я получу Вчера вечером мне его привезли Деньги оплатил и домой занесли Брага готова уже как три дня Дядя Сэм, ты понимаешь меня меня. Дядя Сэм, дядя Сэм, избавит меня от многих проблем Включу аппарат, брагу, залью, ароматную жидкость я получу